Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Екатерина Хомич. Я врач-стоматолог General Dentist. А также являюсь преподавателем кафедры стоматологии Санкт-Петербургского государственного университета. Я знаю, что за время коронавируса всем надоело онлайн-обучение. И поэтому хочу пригласить вас на свой офлайн-курс, который состоится в Москве совместно с компанией Мегастом по моделированию зубов. Один день жевательные зубы, один день фронт. Никакой воды, только практика с первой минуты. Мы изучим все нюансы, отработаем на пластилине всю анатомию самых сложных для вас зубов. Никто не уйдет, пока не исправит все свои ошибки и не будет удовлетворен собственным результатом. Хочу показать примеры работ именно своих студентов. Пример работ студентов второго курса, сделанных под моим руководством. Маляр. Самый сложный пятибугровый. Резец. Премоляр. К концу курса вы сможете не хуже.